Всем привет, с вами Вадим и мы продолжаем писать скрипт для майнера. Всем приятного просмотра. В этой серии я добавлю лампочки, которые будут изменять свой цвет в зависимости от заполняемости инвентаря. Также я сделаю изменение фона этой текстовой панельки, которая у нас в кокпите. Также будет она изменять цвет фона в зависимости от заполняемости нашего инвентаря в корабле. И давайте приступим. Вот наш скрипт и с чего нам нужно начать. Нам нужно добавить наш список, новый список, он будет себе хранить все лампочки, которые мы будем искать. Это у нас лист, он будет принимать iMyTerminalBlock и назовем мы эту, этот список как lamps. Теперь нам нужно этот список инициализировать. Это мы уже будем делать в методе, pub, в методе Refresh. Lamps у нас равен новому списку iMyTerminalBlock. Все, мы создали новый список. Теперь нам в этом же методе Refresh нужно этот список заполнить. Это мы будем делать через Grid Terminal System. И здесь я буду использовать поиск блока по части имени search block of name. Давайте посмотрим, что он требует. Ему нужно написать часть имени в стринге в нашей строке. И также мы должны в метод передать список с интерфейсом iMyTerminalBlock. Как раз такой мы и создали. Итак, я хочу, чтобы оно искало лампочки, в котором я добавлю такой вот индекс ламп и оно должно все записывать в список lamps. Вот так. Все. Этот список мы уже заполнили нашими лампочками. Теперь нам в методе refresh делать больше нечего. И мы переходим в метод public в метод main и давайте где-то вот тут в конце перед тиком наверное вот так мы создадим нашу проверочку которая будет проверять процент заполненности и в зависимости от этого процента будет ставить какие-то значения здесь у нас условие if у нас есть переменная процент, которая показывается, и мы э, вот этот вот проц, если этот процент будет больше или равен 50, э, тогда мы будем с помощью нашего цикла forage. Давайте его вот так forage. Будем проходиться по нашему списку LAMPS. Создадим iMyTerminalBlock, переменная и, Пока она в списке LAMPS. Также сюда. Берем нашу переменную. И так как она iMyTerminalBlock, у него есть такой параметр как setValue. По-моему, даже value color есть. Так. Давайте посмотрим, что оно хочет. Оно хочет, чтобы мы ему в аргумент поставили строку с ID пропорцией и значение цвета. Так как мы ищем color, у нас в строке будет написана пропорция color. Потому что мы как раз ее и задаем. И здесь нам нужно указать пропорцию цвета. А ну, давайте попробуем color сделать и установить цвет. По-моему, он у нас оранжевым будет. Да. Так и запишем. Получается, когда мы забьем наш инвентарь, либо 50%, либо больше, у нас все лампочки которые имеют у нас э, вот такой вот индекс. Давайте его скопируем. Перекрасится в оранжевый цвет. Давайте это протестируем. Так, давайте уберем отсюда солнышко, чтобы было лучше видно. Вот так. Ставим наш скрипт. Так, edit. Ха, скриптом мы давайте это все скопируем и вставим в программируемый блок так все хорошо теперь давайте поставим лампочку э -э вот допустим сюда также буду использовать вот эти вот прожектора чтобы они изменяли цвет и чтобы из кабины его было видно давайте теперь давайте мы здесь добавим тот самый индекс ламп он у нас сразу перекрасился значит мы написали что-то неправильно также сюда добавляем а давайте посмотрим, что именно. У нас процент должен быть больше 50, значит здесь меньше 50 ставим. Так, давайте это изменим в скрипте. Так, здесь у нас меньше 50. Но лампочки у нас такие останутся Потому что мы их никак не перекрашиваем Давайте поставим обратно Белый цвет Как мы видим оно больше Не изменяет у нас обратно Итак у нас сейчас 11% Давайте мы немного пробуримся И посмотрим Сработает ли у нас это или нет Так цвет лампочки у нас пока белый все, у нас он теперь оранжевый. Давайте посмотрим. У нас 52%. Теперь, если мы уберем лишнее отсюда. Давайте допустим, вот 9000. У нас теперь будет 42%, а цвет лампочек у нас не изменяется. Потому что мы ничего здесь не проверяем. Давайте добавим сюда Elif, else if. else if и скажем, что так, else и скажем давайте, что у нас э, процент э, должен быть меньше меньше 50, то есть у нас 50 будет больше, чем процент и здесь мы будем делать, в принципе, все то же самое всю эту самую Нашу переборку. Будем перебирать обратно наш список ламп, И теперь мы будем давать сюда свет не оранж. Так, здесь по-моему, да, вот есть white. Давайте это все скопируем и проверим. Вставляем это все в программируемый блок. Проверяем. Ошибок нету. И вот мы видим, что все наши лампочки вернулись в белый цвет. Теперь мы обратно пробурим. И они стали оранжевыми. Теперь мы давайте опять что-нибудь заберем отсюда. И опять все лампочки стали белыми. Итак, теперь я хочу, чтобы когда оно наберет, допустим... 95 процентов, чтобы все наши лампочки стали красными. Так, давайте эллиф мы скопируем, вставим сюда. Так, если процент будет больше, чем 95, тогда мы здесь добавим red. Вот у нас есть. Давайте проверим все это. Вставляем в программируемый блок. Итак, давайте скинем с инвентаря все, что у нас здесь было. Так... а ладно пробуримся по новой и как раз за этим всем понаблюдаем бурим, теперь оно у нас оранжевое и скоро оно должно стать красным сколько у нас процентов? 79 и когда будет 95% лампочки должны стать красными а ну 96, а лампочки красными не стают. Давайте проверим, что мы там написали. Так, если процент, ну давайте больше или равно поставим, чтобы уж наверняка. И по идее должно все работать. Так, 96% у нас там. Почему-то процент наш не растет. Давайте посмотрим. Oxygen танк. У нас по факту весь инвентарь забит. Итак, давайте вернемся в наш скрипт. Я понял, почему у нас здесь все не работает. Нам нужно, чтобы else if вот этот, когда 50, ну... Когда у нас процент больше чем 50% или нужно указать, что end у нас, по-моему, пишется э, вот так. И что, э, что у нас э, процент меньше 95%. По идее, вот так должно быть. Давайте эту строчку мы скопируем вставим в игру потому что получается у нас на этой проверке она все останавливается потому что у нас 50 процент больше чем 50 и она остается оранжевым но мы не указали что оно должно быть меньше 95 Итак, так давайте эту строчку мы сюда обратно вставим кстати ее нужно устанавливать Так, давайте ее установим не сюда. А вот эту нашу первую, потому что она здесь должно быть. И скопируем вот эту строчку сюда, в игру. Так, там где оранжевый, давайте вставим эту строчку. Хорошо. Но все равно почему-то оно все у нас оранжевое. Итак, здесь опять-таки ошибся. У нас процент должен быть больше, чем 95%. Точнее, даже меньше 95%. Давайте это же мы поставим в игре. Итак. Вот здесь 95 У нас должно быть больше Проверим, как оно изменится Да, все Теперь у нас все красное Давайте заберем мы отсюда Весь наш камень Вот так Сделаем его все белым Итак, вот, все у нас теперь обратно белое, у нас 3%. И давайте еще немножко побурим, посмотрим, как оно будет изменять наш цвет сейчас. Так, мы добрались до 50%, у нас лампочка стала оранжевой. И все, мы добрались до 95%, у нас лампочка стала красной. Цветовой индикатор у нас есть. Теперь, как мы будем изменять цвет нашей текстовой панельки? Это делается в целом все в той же самой проверке, только мы будем кроме этого еще брать нашу э, панельку. Она у нас э, называется «Panel». И у нее есть background color. Это у нас цвет фона. И в скобочках, насколько я понимаю. Так, а ну set. Здесь должен быть set. Get. Так, background, script background-color. Давайте возьмем background-color и установим его в цвет. Color. Здесь у нас orange. Также и здесь будет у нас orange. Orange. Так, никаких у нас здесь ошибок нету. Давайте это мы скопируем. Здесь у нас получается будет white, а мы будем текстовую панельку держать черной. Здесь у нас должен быть цвет black. Вот так. И теперь здесь, где у нас все красное, мы будем изменять на красный цвет на red давайте теперь посмотрим как это все работает давайте в игре добавим все это программированный блок так вот у нас цифры теперь на красном фоне. Давайте мы немножко уберем наши нашего камушка. Теперь оно должно быть все на оранжевом фоне. Но как видим на оранжевом фоне оно довольно плохо все видно. Скорее всего нам и цвет шрифта также нужно будет изменять. И теперь давайте заберем все остальное. Так, вот у нас уже цвет лампочек стал белым. И цвет фона у нас красный. Так, что я хочу еще сделать? Несколько мелких манипуляций. Давайте зайдем в нашу панельку. Так, ладно, это сделаем давайте здесь. Программируемый блок. Даже наш кокпит. И здесь у нас где стоит контент скрипт даже топ-скрин фонд фонд size давайте изменим размер шрифта давайте посмотрим примерно какой он нам нужен 1 и 7 запомнили запомнили у нас должен быть 1 и 7 так изменим в глобальных настройках там где мы устанавливаем вот э, эту вот настроечку. Теперь э, панел. Так, фонд Size. Посмотрим, что оно хочет. Ему мы должны задать настроечку. Давайте укажем, что оно равно 1,7. Точка запятой. Так, а если здесь F добавить? Да, прошло. Теперь мы обратно... Ну, давайте скопируем только вот эту строчку. Изменим в нашем кокпите опять-таки размер font-size, который был у нас один. Чтобы видеть наши изменения, которые мы вносим. И теперь где мы... Вот эта строчка, которая нам нужна. Вставляем это сюда. И видим, что у нас наш шрифт изменился. Теперь нам нужен на оранжевом фоне изменить цвет шрифта. Как мы это будем делать? Давайте забьем наш инвентарь до значения, чтобы оно было все красным. Так. Drill. А вот, даже оранжевый. На красном в целом все хорошо видно. На оранжевом тоже как бы видно, но я хочу, чтобы было немножко получше. Давайте посмотрим, какой цвет мы сможем поставить. Так, фон, size, color. Так. Черный. Ну, в целом довольно хорошо видно. Давайте тогда мы здесь и поставим цвет нашего текста черным. Переходим обратно сюда, где у нас Orange. Здесь также нам нужно панель фонд Color. И мы указываем, что там Color у нас Black. Вот так. И давайте там обратно мы наш шрифт. Так, тогда здесь black. В таком случае нам во всех других цветах фона в целом на белом. Так, значит у нас на оранжевом будет черный шрифт. Здесь у нас на белом, где у нас черный цвет у нас. Должен быть цвет шрифта белым. Здесь мы его поставим в настройках. И там, где у нас все красное. Также давайте пускай у нас цвет шрифта будет черным. А здесь мы поставим цвет шрифта белым. Ну, это в целом можно скопировать сюда. Поставим. так Сохраним скрипт на всякий случай. Скопируем все это в игру и посмотрим, как оно работает теперь. Проверяем. Все, теперь у нас когда оранжевый цвет, у нас шрифт черный. Давайте возьмем белый цвет, вот белый цвет, шрифт у нас белый, обратно давайте вернем все наши камушки так medium так что там еще вот оранжевый у нас обратно вон видно черный шрифт и давайте вернем до красного у нас должен быть опять-таки черный шрифт Так, все, красный. Черный шрифт. Все же я думаю, что на черном шрифте лучше будет видно белые буквы. Тогда здесь мы тоже добавляем white. Так, и в игре мы добавим white. Edit. Вместо black. Да, на красном лучше видно белый цвет. Ну, в целом, здесь у нас все есть. Опять-таки, я уже по времени не успеваю добавить следующую текстовую панельку с названиями ресурсов. Это я уже, наверное, пожалуй, сделаю в следующей серии. Вот мы добавили в этой серии индикацию и на экран, и на и на внешнюю часть корабля чтобы было видно но к сожалению когда будет светить солнце давайте сюда солнышко вернем на солнце оно будет довольно плохо видно вот как то так в целом можно добавить звуковую сигнализацию сюда чтобы оно вещало ну это все делается так же, как и мы добавляли лампочки, только потом мы будем играться со звуковой сигнализацией. Если со звуковой сигнализацией вам эта идея интересна, пишите в комментариях, поставим куда-то потом динамики и все это настроим. А в этой серии я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр, если видео понравилось, ставьте лайки. Также подписывайтесь на канал, комментируйте видео. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, я на них буду обязательно отвечать. Всем спасибо за внимание, до встречи!